Привет, друзья! Поехали! Приходит домой буратинок, к Папа Карло и говорит... Папа, папа! Прибей мне гвоздик! Прибей мне гвоздик! Буратина, может, ты скажешь отцу, что произошло? Папа, папа! Прибей мне гвоздик! Прибей мне гвоздик! Что? Запал на мальвину! Да нет же, папа, а тут другое совсем! Неужели у вас серьезно все так? Вы же не живые люди, вы же губы! Папа, папа!